Бабушка? Какая? Какая бабушка? Бабушка. Удав. Какая бабушка, блядь? Бабушка. Бабушка. Бабуля. Вы что, блядь, там? Вообще, что ли, не в минозы? сидите? Да, с сегодняшнего дня я займусь вашим воспитанием.